Давно не виделись. Вы знаете, я не люблю оппозицию. Она хочет меня декоммунизировать. И власти я тоже не люблю, но я люблю планы. План как произведение, творения человеческого ума. Или же яркое свидетельство его отсутствия. Вы, наверное, слышали, вы точно слышали историю с планом победы, рожденным в недрах штаба Светланы Тихановской. Его сперва пафосно презентовали, а потом спешно отменили, потому что... Оппозиционная публика начала кидаться в создателей гнилыми овощами. А потом вроде как отменили отмену, заявив, что горячая весна придет и режим все-таки надо давить. И я бы не стал тратить время на этот цирк с конями. План действительно был не то, чтобы сильно умным. Но эта ситуация вызывает один интересный вопрос. А возможен ли другой план? Может ли эта политическая сила в этих исторических условиях родить что-то принципиально иное? И если да, то что? Надо понимать, что любой новый план будет реализовываться в том ландшафте, который остался от реализации предыдущих планов. И с теми силами, которые появились или случайно остались после реализации предыдущих планов. К примеру, простой вроде бы план «приготовить завтрак» может столкнуться с трудно труднопреодолимыми препятствиями. В ландшафте вчера была пропита зарплата. Каков был предыдущий план оппозиции? Он назывался "Прокидывающие выборы». Именно его настойчиво пытались реализовать с лета до примерно Нового года. И я бы сказал, что первое время его пытались реализовать очень даже неплохо. А давайте вспомним, что он представлял в своей, так сказать, надводной части. Ну, вы помните, трехпроцентный таракан, которого никто не поддерживает. Нас 97%. Это очевидно, это разлито в воздухе. А значит, что все будет не так, как в прошлый раз. Комиссии не смогут так рисовать, возможно, даже не захотят так рисовать. Милиция не сможет или не захочет так разгонять. Надо всего лишь как проголосовать, как пронаблюдать, а потом как выйти. И режим опрокинется, потому что ему просто никто не станет подчиняться и никто не станет 3% таракана слушать. А поскольку я не считаю, что там все клинические идиоты, хотя иногда похожи, мне кажется, что в своей, так сказать, подводной части... Сами штабы мыслили эту схему как своего рода самоисполняющееся, самосбывающееся пророчество. Если хотя бы 30% населения электората на полном серьезе поверит в то, что их 97, и начнет действовать соответствующим образом, это как минимум внесет в сбой в систему. Да, возможно, будет столкновение, будут жертвы от столкновения, так сказать, с реальностью, но сбой в, систему, в системе откроет окно возможностей. И когда в июле месяце там, 30 тысяч сторонников Светланы Тихановской на митинге к вечеру волшебным образом превращали 65 тысяч по подсчетам правозащитников, это был такой маленький заговор с целью создания большой иллюзии. С целью убедить, не знаю, сколько 30, 40, 20, 45, сколько вам нравится процентов, в том, что их на самом деле 97 и заставить действовать соответствующим образом. И надо сказать, я бы сказал, что в августе месяц этот план сработал буквально на 5 из 5. Снимаю шляпу. Убедить удалось. Сбой в систему внесли. Режим начал творить такое, что от него отшатнулись даже те люди, которые буквально неделю назад ни о чем таком не думали. Но стоит понимать, что если бы режим удалось повалить, это было бы уже на 6 из 5. Все-таки повалить грубую физическую реальность – большую иллюзию, это редкая удача. А почему? Был выбран именно такой план. Ну, Во-первых, потому, что особо других вариантов и не было. Пропаганда это единственная дисциплина, в которой оппозиция заметно сильнее власти. Наша власть она вообще не понимает, зачем людишкам надо что-то объяснять. Независимые СМИ заметно сильнее СМИ государственных. По сути, как бы разыграли единственный имеющийся сильный козырь. Но плюс к этому, мне кажется, что мы имели дело с таким странным наследием 2010 года. Если вы помните... Тогда сильные лидеры, которые звали всех менять свою резину, они просто как-то зациклили, замкнули весь процесс, весь протест на собственных персонах. И все дружно сели в тюрьму. Поэтому в этот раз пошли на хитрость. А мы никому, никого, ни к чему не будем призывать. Улыбаемся и машем. Нагнетаем позитив. Штаб-восстания, будем это так называть, не от обычных средств массовой информации, потому что никто не отдает никаких команд, никто вроде ни к чему не, при... не призывает, все как бы информируют в определенном ключе. А люди, они не глупые как бы, интересующиеся, найдут все, что надо в Телеграме. По сути, как бы тактику этого восстания отдали на Усорс в Польшу. И, в принципе, тоже ведь не глупая идея, как будто бы. Однако как так получилось, что... Реализация этого вроде бы неплохого плана оставила после себя ландшафт, как после погрома и атмосферу какой-то гнетущей депрессии. Мне кажется, дело в следующем. Во-первых, сильная пропаганда, это на самом деле тоже беда. Она начинает действовать на сам источник, она начинает разъедать сам источник. Как мне кажется, именно этот кайф от собственной невероятности, от собственной крутости, от собственной этой 97% помешал понять, что... План, опрокидывающие выборы уже в августе был реализован на 5 из 5 и надо менять пластину. Уже в сентябре надо было предлагать что-то другое, но мы же без 5 минут победили, а зачем? А режим со своей стороны решительно поднял ставки. От 3 до 8 за участие в массовых беспорядках, да хоть бы и всем. Никто не уйдет обиженным и плевать на международное сообщество. Какую-то границу между этим штабом восстания, условно говоря, и средствами массовой информации никто просто не стал проводить. И начали тотально плющить просто чохом всех, кто нагнетает. Или кажется, что нагнетает. Ну и на выходе мы получили то, что получили. Волну протеста удалось погасить сугубо силовым образом. Однако пузырь 97% иллюзии, если не лопнул, то сильно сдулся. И ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело. Однако, вернемся к плану. Знаете, что самое смешное? Самое смешное то, что вот этот план, который штаб Тихановска предложил на весну план победы, имеет ровно один недостаток. Он на самом деле тоже может сработать сугубо как самосбывающееся, самоисполняющееся пророчество. Да, разумеется, нет никаких логических предпосылок к тому, что и Лукашенко весной сядет за стол переговоров с кем-то там и начнет выпускать кого-то там. Но предпосылки не нужны. Это очевидно. Это развито в воздухе. Надо просто поверить, что отхватить от трех до восьми не страшно. Потому что в мае всех освободят. И начать действовать соответствующим образом. Еще раз, друзья мои. Штаб Тихановской предложил на весну тот же самый план, который вам так безумно понравился в июле-августе. Изложенный немножко другими словами. И меня, конечно, радует, что предложение... Выключить мозг, включить его e поскакали, наконец перестали вызывать массовый энтузиазм. Жалко только, что для этого 30 или 40 тысяч уже человек пришлось пропустить через терягу, а некоторые, собственно, даже лишились жизни. Возможен ли другой план? Фокус в том, что любой новый план теперь будет реализовываться в ландшафте, старый козырь перестал работать. Не то чтобы совсем перестал, пропаганда по-прежнему сильнее оппозиционная. Он не дал тех результатов, которых от него хотели. Режим не упал. Более того, с августа, ну, с сентября месяца эта машина восстания работает буквально в холостую, натуральным образом перерабатывая актив на контент для новостных сайтов и телеграм-каналов. Вот буквально. Выходите, выходите перекрывать дороги. Зато какие фотки были классные. Вы хотите вешать флаги во дворы. Зато какие классные были фоточки. То есть, получилась ситуация, когда актива стало меньше. А никаких новых козырей, способных переломить ситуацию концептуально, не появилось. В таких условиях, мне кажется, что он скреативить что-то там, что за три или за пять месяцев выведет в дамке просто невозможно. Ну, Если не включатся неизвестные сейчас внешние факторы. Или там наш дорогой лидер не Низбрендин окончательно не объявит войну кому-нибудь. Более того, мне кажется, что есть еще одна проблема. Поскольку становым хребтом оппозиции являются всякие разные инженеры человеческих душ из медиасферы и НГО, есть такое ощущение, что вот эта схема работы, перерабатывать активистов на контент для телеграм-каналов, чтобы контент привлек новых активистов, которые мы снова переработаем на контент, уже делся в голову на уровне просто профдеформации. Эти люди не думают иначе. Поэтому, мне кажется, что и второй, и третий, и пятый план, предложенный этой политической силой, будет вращаться вокруг попытки создать маленький заговор с целью создания большой иллюзии и вокруг перемалывания активов в медийный фарш. И если вы вдруг хотите каких-то других планов, мне кажется, что отправляться на поиски этих планов придется вам самостоятельно или в составе мелких групп. И вот этот главный пузырь оппозиции, эта большая пропагандистская медиа-машина, а, которая уже просто превратилась в самодостаточного монстра, которому нужна еда, она будет продолжать полоскать вам мозги. Поэтому вам придется как-то учиться, начи... начинать учиться ее игнорировать. Если вы вдруг решитесь на подобный подвиг, подписывайтесь на наш канал. Мы не создаем пузыри иллюзии, мы их разрушаем. Чао.